Здравствуйте дорогие друзья, сегодня мы с вами снова встречаем этот день в радостном праздничном настроении, а может быть и не в праздничном, но тем не менее он пришел, он это праздник дня рождения, нового дня рождения. И этим звуковым посланием этой встречи рассвета мы с вами завершаем наш путь три недели. Мы открывали свое сердце, очищали душу, выворачивали наизнанку внутренний мир, помогали своей личности соединяться с ресурсами, искали смыслы, исцеляли раны, находили в себе новые изъяны, обижались, прощали, встречались, встречали, ударялись о болючие точки, наблюдали искушения, о, как же раздражали нас все эти искусители, все эти стражи за нашим внутренним балансом как же любит нас этот мир и постоянно помогает двигаться в развитие и расширение. Но, дорогие друзья, сегодня я хочу обратить ваше внимание на то, что все провокаторы духовного роста тоже достойны нашей благодарности. И если нет ничего, что не является мной, то кто же тогда искуситель? Если во мне есть и ангел и мудрый правитель и человек, и муза, и воин, и мать, и ребенок, и зверь, и род, и весь народ, и все стихии, и время, и опыт души. Кто же тогда искуситель? Какая часть меня создает его? А могу ли я быть без него? Не могу. Пока по дороге жизни я бегу, Без искусителя я не могу. Именно он бережет меня от гордыни, он. Этот условный набатный звон. Как легко уснуть, даже пробудившись. И потерять связь с сутью. Великим и могучим. Себя возомнив. и возвысив свое эго до уровня духовной гордыни. Ну что ж, друзья, давайте почитать и благодарить и искушения отныне. Все свои несовершенства, все ситуации, в которых мы испытываем далеко не блаженство. Каким-то чудесным местом внутри своего сердца мы ощущаем, что есть истинным, а что нет, но есть какая-то интересная зона внутри нашего сознания, которая умудряется Нашептать личности о том, что слегка нарушить все законы сегодня можно. А как вы думаете? Как вы чувствуете? А что есть истинно? Можно? И в целом, бывает ли жизнь по-другому? Бывает ли так, что мы остаемся человеком в физическом теле, в присутствии? Перестаем бороться с нашими несовершенствами? Уважаем всякое проявленное? Духовное начало. Ощущаем себя уместными, проявляемся через творчество, достигаем каких-то целей, строим отношения, любим, рожаем детей, идем путем саморазвития. Делимся знаниями, отмечаем праздники, с чем-то или кем-то прощаемся, и во всем этом калейдоскопе никогда не искушаемся. Бывает ли такое? Я хочу вам сказать, да, бывает, бывает, на самом деле вы здесь, потому что вы тоже это знаете, в глубине своей души чувствуете, понимаете, именно так ощущаете, Но почему-то этого Эдема внутри еще не достигаете. Дорогие друзья, нет секрета, нужно просто двигаться. Помня, что душа – это путь, а еще это путник, а еще это цель. А еще это результат, а еще это пространство, а еще это его убранство. И на самом деле нет ни начала, ни конца. Ни начала, ни конца. В той точке здесь и сейчас, когда мы соединяемся, бесконечностью мы и завершаем игру борьбы с вечностью и это не значит что мы умираем нет мы рождаемся именно в этой точке мы начинаемся как свет, рождающий себя из себя, мы начинаемся, все только начинается, все только начинается, никто с тобой не прощается. Мы нашлись, и мы найдемся снова в этой жизни или в другой, в таких обстоятельствах, или виных. Ты мне что-то скажешь, или я тебе. Главное не быть больше ни в какой борьбе. Живи с миром. Помни, кто ты. И постарайся оставлять красивый след от своего присутствия. В любом пространстве, пускай благодаря тому, что ты есть, каждый день согревается чье-то сердце и в первую очередь твое, твое собственное, я есть. Я есть. Я есть. Вот и весь смысл. Будь в добрый путь.